Инфобизнес с нуля. Как стартануть и прийти к доходу минимум 100-200 тысяч рублей в месяц. Хотите узнать, смотрите это видео до конца. Приветствую, мой дорогой друг. Меня зовут Эдуард Лер. В инфобизнесе я с 2011 года и на сегодняшний день стабильно зарабатываю. 100, 200, 300 тысяч в месяц Сейчас я покажу вам, как приходят заказы То есть, постоянно на почту падает оповещение Что ваш баланс пополнен и так далее вот Смотрите Вот моя почта Смотрите, и постоянно приходит оплачен заказ Оплачен заказ отменен заказ, создан заказ, и так далее, и так далее. Вот так происходит в течение всего дня, постоянно, постоянно, постоянно приходят заказы мне. Но это не происходит по щучьему велению, если вы думаете, что это, я где-то нажимаю на кнопочку бабло, и это все дело происходит, да, я так зарабатываю, так не происходит. И если вы думаете, что в инфобизнесе можно заработать, без вложений это тоже так не получится Поэтому Если вы хотите Научиться, то смотрите это видео дальше Итак Для того, чтобы К вам также приходили заказы Вам нужно просто настроить систему Систему, которая будет давать 90% То есть вы будете работать всего 10% Как я сейчас делаю А 90% будет Давать Делать за вас система Смотрите, в чем заключается эта система, которая будет работать на 90% за вас. У вас должен быть продукт, вот, который вы будете отдавать за подписку, или продавать по, по очень низкой цене. Дальше. Человек, который подписался на ваш продукт, он его получил доволен, и мы его приглашаем посетить вебинар. Вот. Или автовебинар. На котором спикер, супер-спикер. Секретный миллионер рассказывает о том, как человек может зарабатывать хорошие деньги и дает ему направление путь. Человек смотрит вебинар и приобретает продукт э, за определенную цену. Это уже любую цену, которую мы здесь хотим, мы здесь поставим. Дальше э, человек... Купив этот вебинар или не купив, например, этот вебинар, выходит, ему тут же а, открывается акция с предложениями приобрести следующие товары. Или, например, а, это все у нас происходит через подписную базу. База собирается, мы с ней работаем. А, и, например, у нас какой-нибудь праздник, вот, например, сегодня день купал, и можно отправить акцию, где предложить товары а, с продажей. Человек смотрит. Покупает, и мы получаем деньги. Ну, в принципе, вот такая схема, которую нужно вам только настроить. И вот это, в принципе, весь инфобизнес, да? Если брать крупными мазками. Теперь, если брать немножко более подробно, я вам сейчас объясню, как это более подробно работает. Для того, чтобы это все дело запустить, вам нужен продукт. Которые вы будете отдавать за подписку. Дальше. Вам нужен будет... Вообще вам нужно будет сначала продукт, который вы будете продавать. То есть, ваше э, главное предложение, да? То есть, ваш главный офер или как он называется, что вы будете продавать, да? Например, у меня с 2011 года у меня нету такого оффера, который я буду продавать. Я сейчас по большому счету скажу, что сейчас я зарабатываю деньги, у меня там нету моих продуктов. Ну, нету. Я не люблю их делать, эти мои продукты. Да, если вы, конечно, специалист, в чем-то, в какой-то области умеете шить, рисовать, там, печь, я не знаю, вы специалист, вам это нравится, так естественно, вы можете создать продукты. Но если вы не знаете, что создавать, тогда повторяйте шаги мои. Потому что я, например, ничего не создаю, моих продуктов там, там, здесь нету, и тем не менее я забираю 100% денег от продажи продуктов то есть это даже не партнерская программа это еще круче я забираю все сто процентов денег Итак, вам нужен продукт вам нужен инструмент который будет ну то есть продукт э, бесплатный платный э, и цепочка продаж то есть вам нужен будет инструмент который э, будет отвечать за то чтобы собирать заинтересованных людей дальше приглашать их на вебинар вам нужен человек, который или вы сами будете, или человек, который будет за вас проводить вебинары, хорошо продавать на вебинарах. Дальше вам нужна будет линейка продуктов, чтобы человек, ну, основной, который дорогой продукт, да, и линейка дешевых продуктов, но чтобы вы со всей вот этой линейки не забирали ни часть, в партнерской программе там 30-20%, а все забирали, да, вот это нужно. И, естественно, инструмент, который за все это будет отвечать. Э таких инструментов, таких всех вещей полно в интернете. Да? Просто суперское множество разных э предложений и так далее. И сейчас на каждом углу кричат, что вот это, вот это, вот это, мы научим вас и так далее. Да? То есть все сделаем. Но за каждый вот этот элемент, который я вам произнес, да, то есть, например, рассылщик писем, вы должны платить минимум 1000 рублей э в месяц. Значит, сервис приема платежей, вы также за него должны платить. Дальше, за, если вы будете создавать свой продукт, то за упаковку, за съемку, да куда ни плюнь, везде вы должны будете платить свои деньги. А зайдет этот продукт или не зайдет, непонятно. Дальше вы должны будете делать вебинары, проводить, да? и самостоятельно, если у вас это все хорошо получается. А как будете продавать с вебинаров? Не знаю, я хорошо провожу вебинары, но продавать у меня почему-то с них не получается, вот именно, чтобы много людей покупало. Поэтому здесь вот эта цепочка, в ней не должно быть слабых звени Если в какой-то цепочке слабое звено, то продажи ваши не пойдут. Так как же вам сейчас, вот вот вы, например, я сейчас вам все это делал рассказал, вперед! Делайте! В принципе, все просто, раз, два, три, обучалок целая куча, только если суммарно взять, эти обучалки будут стоить вам, ну, примерно 1300, <coughs> и если вы, конечно, не сольетесь по дороге, да, почему, потому что люди начинают, начинают вроде, а потом, бац, сливается. а что я вам предлагаю, ребята, вот, внимание, смотрите, я вам предлагаю годовое обучение, которое называется «Множественные источники трафика». Это годовая программа, которая включает в себя все, вот, что я вам перечислил. Да? То есть вы научитесь, если вы новичок, научитесь готовиться, да. то есть установите все программное обеспечение, ознакомитесь со всеми программами, которые вам будут нужны, уберете все лишнее, дальше вы... Запакуйте продукт, запакуйте продукт в продукте. Разберетесь, как выстраивать акцию, делать, настраивать свой магазин, устанавливать туда продукты. Вам будут предложены продукты с правами перепродаж по просто побросовой цене. У вас будет не один, не два, а десяток прав перепродаж, на которых вы можете зарабатывать очень приличные деньги. И отбить эти все вложения просто с одних а, с одной продажи. Вы все можете отбить, и а потом все деньги будете забирать себе. Дальше вы. У вас будет а, готовый центр. Центр, инфобизнес-центр. Вот смотрите, где у вас будет магазин смотрите здесь ä, ä, куча инструментов но ну, я вот ä, покажу вам просто самый необходимый магазин в которой который вы будете устанавливать свои продукты заказы то есть заказы здесь вы можете не просто смотреть ä, куплен продан ли заказ у вас да а также еще связываться с, покуп... с покупателем, и с ним можно будет пообщаться, то есть позвонить, добить и так далее. Редирект-центр, это можно отслеживать, по каким ссылкам у вас прошел заказ, куплен, продан и так далее. Да? Дальше, Ямал-рассылка, то что я говорил, вы можете здесь собирать базу подписчиков, рассылать базу подписчиков и так далее. То есть делать авторассылки, вот... Принудительные рассылки, то есть отправлять письмо своим подписчикам. Дальше, здесь можно делать пуш-уведомления, пуш-рассылки. Календарь акций, да, то есть вы можете создавать акции под праздники какие-нибудь, или просто решили создать акцию, сделать скидку большую. Дальше, поп окна, инфо-меню, можно создавать свои продукты. Дальше, цепочки друзей, вебинары создавать, можно делать странички подписки, то есть лендинг-пейджи и так далее. Но это, это май, самый маленький перечень, который я вам сейчас э, рассказал, что у вас будет. Вот это вот, э, вот такой сервис. Вот такой сервис. Он, сейчас я покажу вам этот тариф, сколько он стоит в месяц. Вот смотрите, этот тариф в месяц стоит 20 тысяч рублей. Вот он для уверенных. Этот тариф, я вам сейчас вот покажу наглядно, что у меня тариф вот для уверенных. Он стоит 20 тысяч рублей в месяц. То есть, если перевести на год, это 240 тысяч рублей в год. Плюс, смотрите, годовое обучение, цена этого годового обучения 75 тысяч рублей. И вот здесь вот вот этот тариф гудли он дается в подарок то есть вы экономите 240 тысяч рублей ну представьте просто просто представьте себе на них ценность вот этого всего курса тех людей, которые занимаются email рассылками которые давно в инфобизнесе ну вот я лично например мне когда только сказали, что у меня будет тариф для уверенных, я уже был готов покупать за 75 тысяч рублей. Но, но здесь смотрите, обратите внимание, здесь цена стоит не 75 тысяч рублей, а всего 15. 000. И за 15 тысяч рублей мы с вами приобретаем вот это вот годовое обучение. Сейчас я приоткрою завесу и покажу вам вовнутри, что там есть. Вот смотрите, что внутри этой обучающей программы. Смотрите, базовый модуль. То есть здесь мы готовимся к тому, чтобы запустить все. Я же вам говорил, что инфобизнес с нуля. А С нуля это подразумевается то, что у вас ничего нет. Вы новичок, вы не знаете ничего, но даже опытным людям полезно посмотреть эти уроки потому что здесь я для себя подчеркнул несколько уроков которые мне просто были нужны дальше у настрой установка настройка продуктов это то без чего нет продаж то есть нужны быть должны быть продукты и пошел у нас трафик что такое трафик трафик это наше информационное золото до да? наша информационная энергия без которой мы не сможем работать. Ну, просто представьте, да, вы подготовитесь, вот у вас ничего нету, вы ничего не знаете. Здесь вы смотрите уроки, все дело, это дело настраиваете, и отлично сделали, подготовились. Дальше вы настраиваете, установите эти продукты, у вас есть, вот по этой схеме, как я вам показывал, да, все вот это есть, все настроили, и дальше вы просто изучаете Изучаете трафик, способы и льете трафик. Люди, что такое трафик? Трафик это, это люди, люди заинтересованы. Они заходят на ваше предложение и покупают, покупают или вот этот модуль, или вот здесь вот, или вот здесь, или по специальному предложению. ну То есть в любом случае покупают и у вас, как и у меня, постоянно приходят заказы, видите. Создан, создан, создан, оплачен Оплачен, оплачен, оплачен И ваша э, Ваша, ваша, ваша э, Баланс Постоянно растет И таким образом вы выходите Постепенно Выходите на доход 100, 200, 300 500 миллион рублей Вот такая вот э, Это Вот такая вот ситуация, ребята Ссылка под на вот этот вот э, на, э, годовое обучение множественные источники трафика находится под этим видео. Еще раз повторяю, цена этого обучения 75 тысяч рублей годовое. То есть если взять на э, 12 месяцев, то вы тратите на свое обучение всего 6250 рублей. В месяц. Представляете, вот вы такое такие деньги тратите и получаете, пускай по окончанию, может быть, в процессе обучения я, например, уже получаю 100 тысяч минимум в месяц за, да? вот. Сейчас я покажу, кстати. Посмотрите, вот я взял выборку июнь месяц с первого по нет, по вот так по первое и применить фильтр. И вот смотрите, у меня 131 тысяча рублей в оплату. Это уже оплаченные, оплаченные заказы, понимаете? Точно так же будет у вас, а возможно будет и круче. И я уверен в том, что будет круче. И цена вопросов всего 6-250 в месяц. Но у меня есть для вас хорошая новость. Смотрите, это если мы 75 тысяч разделим на... 12 месяцев но я вам предлагаю а, но ну, я вам продам вот сейчас этот а, это годовое обучение всего за 15 тысяч кстати и вы получаете гудли вот этот вот тариф который помните он говорил за 20 тысяч бесплатно то есть 240 тысяч подарок то есть вот этот вот сервис весь вы год будете пользоваться им совершенно бесплатно ну, просто представьте да и всего это, все это хозяйство, все это богатство за 15 тысяч рублей. Это чуть-чуть больше, чем 1000 рублей в месяц. Просто представьте. А точнее всего 1250 рублей в месяц. Ссылочка будет под этим видео. Срочно нажимайте и забирайте этот подарок. Но для вас будет просто офигенный сюрприз. Я вам вот так, как вы смотрите мое видео, потому что вы мой подписчик. И для вас я хочу сделать еще более приятную цену. Вот сейчас вы нажмете на ссылку, но увидите цену не такую, не 15 тысяч рублей, а вот такую. Смотрите. Вот такую цену вы увидите. И это только сейчас и только для вас, так как вы мой э, любимый подписчик. Вот эта цена, а именно в 5000 рублей, будет всего доступна 24 часа. Нажимаете оформляйте заказ. и Если даже у вас сейчас нету э, полной суммы 5000 рублей, вы можете сделать следующее. Смотрите. Нажимаете продолжить. Здесь нажимаете Оплатить. Сформируете заказ, чтобы он у вас был. Есть. Выбираете, как вы будете оплачивать. Нажимаете далее. Мы оформляем ваш заказ. И дальше вот здесь вот. Можно будет, если у вас нету полностью этой суммы, нажать нести предоплату. Вы нажимаете вот, минимальный платеж 1000 рублей, пишите тысячу и оплачиваете, чтобы этот, э, вот эта возможность за вами застолбилась. Дальше вы уже сможете э, оплатить, э, когда у вас будут деньги, да, ну естественно в определенный момент. Но самое главное, что вы вот эту скидку застолбите и она останется за вами, а полностью заказ вы получите после того, как оплатите всю сумму. Ребята, еще раз повторяю, ссылочка на регистрацию находится под этим видео, а, на оплату нажимаем, забираем вот <coughs> за 5000 рублей, быстренько это делаем, 24 часа у вас есть, а, и я желаю вам счастья, удачи и всего-всего самого лучшего. Кстати, а, пишите комментарии, насколько вам понравилось это видео, также можете заработать 1000 рублей. Как? сейчас всплывает подсказка увидите на этом все еще раз повторяю 24 часа у вас есть годовое обучение с ценностью в 75 тысяч рублей плюс подарок 240 тысяч рублей все это вы можете забрать всего за 5000 и плюс к этому можете даже делать сделать предоплату нажимаем забираем и пользуемся изучаем также также под этим видео будут мои контактные данные, вы всегда можете ко мне обратиться, и если вдруг что-то у вас будет не получаться, хотя все разжевано, все разжевано до мелочей, я через демонстрацию экрана в скайпе вам подскажу, помогу. И обязательно вы настроите систему и будете, стартанете быстро в инфобизнесе и будете получать, зарабатывать на постоянной основе 100, 200, 300 тысяч, миллион рублей в месяц. Желаю счастья, добра. С вами был Ударт Лер. Вперед, ребята, вперед. Ссылка там внизу.